Хотелось бы несколько слов о сегодняшнем вебинаре сказать. Эта информация, которую сегодня вы услышите, это плод нашего опыта. Это опыт других участников, скажем так, этой системы. Это их опыт работы с транспортными технологиями, управлением транспорта. Поэтому просим не судить очень строго. Возможно, где-то мы будем говорить своими словами, но мы стараемся, самое главное, сказать сложное простыми словами. Поэтому сейчас я передаю микрофон своему коллеге, старшему коллеге, своему наставнику, Владимиру Швецову, и мы начинаем вебинар. Городской центр транспортного планирования. Добрый день, меня зовут Владимир Швецов, я являюсь руководителем компании А плюс С и, собственно, пару слов, почему такая тема вебинара и каким образом мы с ней связаны и почему мы считаем себя вправе рассказывать об этом, делиться нашими наработками и так далее. Ну, мы просто в свое время поучаствовали в в создании Центра танцевального планирования в Санкт-Петербурге. Мы активно принимали участие в создании э, системы, которая работает сейчас в э, Центре Организации дорожного движения города Москвы. И э, консультируем э, активно коллег по э, многим регионам России, где внедряются э, технологии, Транспортного планирования, транспортного моделирования. И в итоге все это приводит к созданию центров да, городского транспортного планирования, управления, организации движения. Называются они немножко по-разному, но смысл в том, что все э, транспортные данные, все, вся э, работа по э, планированию координации решений на транспортной сети сосредотачивается в едином центре, который его мониторит, это дает возможность более оперативно на все реагировать. И в итоге этот центр становится э, инструментом для оперативного управления всеми инцидентами, которые происходят на транспортной сети По сути, речь идет о том, чтобы вот с уровня стратегического планирования да, мы... С переходим на уровень оперативного управления. Вот сейчас мы обо, обо всем этом будем подробно а, говорить. Мы по по постарались структурировать наш опыт, а, опыт наших коллег, а, которые работают в таких структурах. Так что давайте начнем. А, регламент такой, что я расскажу вот некую базовую часть, а далее передам слово, слово нашим коллегам из а, регионов. И э, мы разблокируем чат, э, чтобы вы могли написать туда свои вопросы. Э, вопросы записывайте, просто мы сейчас чат заблокируем, потому что он сильно отвлекает во время презентации, поэтому вот такие ограничения. Может быть мы их в ближайшем будущем победим, но в общем э, пишите вопросы, потом скиньте в чат, мы постараемся на все вопросы ответить. Итак, э, давайте начнем. Городской центр транспортного планирования, откуда, собственно, все это берется. Ну, первое, что нужно сказать, что транспортная информация, транспортные данные и вообще количество структур, отвечающих за ситуацию на транспортной сети, в каждом городе, ну, там, от полумиллионника, это точно, как правило, это 5, 6, 7 организаций. Вот мы в Санкт-Петербурге считали, у нас, там моему 7 разных структур, так или иначе, отвечают за... Ну, может, это управление и контроль да, там, за транспортными потоками. Это и департаменты там, строительства, там, департаменты транспортной инфраструктуры, комитеты по транспорту, занимаются общественным транспортом. Это а, подавление осуда, которое управляет светофорами. Это ГИБДД, которые а, контролирует, собственно, движение. Да. Это административно-технические инспекции, которые дают, дают разрешение на ремонт. Это перевозчики, дорожные службы. В общем, много-много-много разных структур, так или иначе, связаны с обслуживанием, с планированием, с работой на транспортной сети. И, естественно, это разные все базы данных, это разные структуры, разные подчинения и так далее. Конечно, такое разделение функций размазывание по разным административным структурам, оно немножко усложняет и координацию между ними, и передачу данных, и в целом снижает э, скорость реакции системы на события, которые случаются там на, на дороге, грубо говоря. Да? Это один момент. Другой момент, что э, последние лет 15 в России активно внедряются современные технологии транспортного планирования, активно внедряются так называемые транспортные модели, которые по сути, э, те, кто вот, Работают, знают, что для того, чтобы создать качественную трансную модель какой-то территории, да, города или региона, нужно обработать достаточно большой массив данных, которые включают в себя данные из различных источников, я бы даже так грубо сказал, и от всех источников трансовой информации в городе. И, собственно, когда возникает в городе такая сущность, как трансная модель, она невольно выступает таким интегратором, данных, а раз выступают на данных, то, соответственно, возникают такие синергетические эффекты, дающие возможность на этой модели принимать решения, комплексные решения, и комплексно их согласовывать с разными подразделениями. Собственно, мы эти процессы все наблюдали и в Санкт-Петербурге, и в Москве этот процесс идет, и в других городах тоже. Цель, по сути, цель создания подобного Центр транспортного планирования заключается в том, что это тот самый инструмент, который есть у города, у городской администрации, который обеспечивает собственно, процесс как стратегического, так и оперативного управления всей транспортной системой. Да, и вот мы тут добавили с учетом интересов всех ее участников, потому что участников несколько. Ну, в первую очередь, это сам город, как менеджер процесса, да, и второе, это население. И есть еще много других товарищей, которые так или иначе... С этим связаны это и инвесторы, и застройщики, и перевозчики, и коммунальные службы, и много-много кого еще. И важное уточнение, что реализация, эффективная реализация таких центров транспортного планирования, она, возможно, как правило, на основе современных технологий, в первую очередь, современных информационных технологий. Задачи, которые... Подобные центры осуществляют, за которые они отвечают. Ну, первая, самая важная задача – это мониторинг состояния транспортной системы. Это сбор и анализ данных. Прошу прощения. Это, во-первых, конечно же, работа с... Детекторами, там где они есть, их э, настройка, верификация данных с них, для того, чтобы просто оценивать состояние транспортных потоков. Это работа с системами ГЛОНАСС-мониторинга общественного транспорта, такси, коммунальных служб. Это работа, связанная с исследованиями подвижности населения, потому что как раз Центр транспортного планирования является заказчиками подобных работ. Различных соцопросов э, об оценке качества работы транспортной системы. И много-много-много всего другого, потому что, как показывает практика, очень много собирается в структурах администрации различной ведомственной информации этой данные о ремонтах, этой данные о ДТП, это, собственно, ну, весь массив. Соответственно, этот, этим массивом данных надо управлять, его надо собирать, обрабатывать, его надо структурировать, для того, чтобы просто понимать, как говорится, температуру э -э системы, понимать ее состояние. Да? Следующий шаг – это, естественно, планирование в рамках той городской политики, которая задается там, общей, скажем так, системными целями. Ну, цели, понятно, какие, чтобы всем было удобно ездить быстро, с минимальными задержками, если так вот грубо это соммулировать. Соответственно, для обеспечения цели планируются различные решения, как в составе самого центра планирования его подразделениях, потому что центр планирования это... С одной стороны, конечно, административный орган, безусловно, но при этом это на самом деле серьезная инженерная структура, способная не только выступать заказчиком каких-то вещей и формулировать некие там, догмы, да, документы там, нормативные и так далее. Это в первую, очередь, э, не в первую очередь, ну это также инженерное произведение, которое само способно вырабатывать, подготавливать решения э, на по совершенствованию городской там, транспортной системы. А, ну, это вот две функции. да. Соответственно, они разбиваются на разные уже функциональные блоки. Это работа с общественным транспортом, это работа по настройке стопорных режимов, по созданию осудов, это работа по а, там, созданию комплексных схем организации дорожного движения, это создание, построение так называемой модное слово, да, интеллектуальные транспортной системы. Это работа с парковочным пространством. То есть все вот эти направления, которые присутствуют в той или иной степени практически в каждом городе. Ну и, то есть это, можно сказать, этап реализации, потому что такой центр транспортного планирования, он же собирает данные, он же планирует, он же реализует что-то сам, что-то с помощью коллег, но при этом всегда выступает, всегда имеет э, информацию о том, что происходит там, э, на сети в целом. Ну и он же осуществляет контроль показателей качества транспортной системы. Да, например, такие показатели, как средняя скорость в городе, задержка на перекрестках, работа общественного транспорта. Собственно, грубо говоря, э, бонусная система сотрудников СОДД, да, таких ЦТП, должна строиться от выполнение ими, соблюдение этих качественных показателей. там Упала скорость движения в городе, там, да, вот плохо, да? а, а, растет скорость движения, быстрее стали мы перемещаться, молодцы, значит, центр автоносного планирования работает правильно. Ну, это я, конечно, очень все упрощаю, но смысл, я думаю, понятен, оно примерно так и работает. Вот у нас на самом деле тема центра автоносного планирования, она разбита на два вебинара, я сейчас такой небольшой анонс сделаю, вот сегодня мы с вами поговорим про такие достаточно общие вещи, да, я думаю, понятно, и их пообсуждаем. А следующий вебинар у нас будет посвящен конкретно работе Московского Центра гражданского Движения. Мы подключим коллег оттуда, которые сами расскажут, как у них это все происходит, потому что московский опыт, он, конечно, в силу и значимости проблемы там, и в силу их там финансовых, скажем так, и организационных возможностей, он, наверное, самый такой передовой. А еще не только в России, я думаю, что он и в мире один из самых лучших. Вот могу, я, мы имеем неплохое представление, как оно в мире развивается. Московский действительно, как это говорят, дети заруливают многие другие. А, идем дальше. Ну, собственно, вот задачи я перечислил, функции, они, они во многом повторяют, просто мы их немножко детали, детализируем. Вы видите все презентации. Я, может быть, не буду как-то подробно останавливаться, может быть, в вопросах как конкретно начать работать с детекторами, сколько их нужно, как внедряются системы глаз-мониторинга, они, в общем-то, почти сейчас везде есть, практически везде. да. А, как эти, какие появляются возможности за счет вот, системной обработки и наложения этих разных данных, это тоже очень интересная тема. Мы как раз на примере московского ЦУДД посмотрим, как много аналитики можно извлекать просто из того, что у тебя данные лежат в одном месте, и ты можешь их, грубо говоря, друг на друга накладывать на карту. Только одно это уже дает огромную базу для размышлений и для принятия решений. Ну, планирование, проектирование, моделирование – это, понятно, наверное, один, из, ну, один из самых базовых процессов производственных в Центре Транспланирования, планирования, следует из названия. Инструментом здесь является, как правило, модель, но не только она. Не только она, но она как основная содержательная сущность. Еще так, такой функции, которая появляется периодически, у, даже не появляется периодически, а, наверное, она, естественно, следует из возможностей центра транспланирования. А просто в разных городах, немножко по-разному, такие центры осуществляют экспертизу тех проектов и тех решений, которые а, выполняют там, сторонние подрядчики, инвесторы, застройщики и так далее, дают свою оценку. Так или иначе. Координация, да, ну, как я сказал, это вообще, ну, собственно, смысл создания такого центра. Собственно, от слова «центр» он централизует управление всей, всеми активностями на сети, собственно, координация – это основа их работы. Понятно, что это требует большой работы, это большая работа по выстраиванию и регламентов взаимодействия, и прописывание функций, разделения полномочий, разделения бюджета в том числе. Это на самом деле не такой простой процесс, как вот может быть представляется или как я об этом рассказываю. Как правило, создание работающей системы занимает не один год. То есть надо понимать, что полнофункциональный развитый центр планирования занимает, ну так, наверное, лет 5 его создания методично каждый год. Как я уже сказал, так, центр является заказчиком работ по исследованиям, по, по, там, по исследованиям например, подвижности, по замерам, по каким-то там даже научно-исследовательским разработкам для повышения качества работы транспортной системы. Вот. Ну, э, все это есть презентации я не буду, наверное, на этом останавливаться, отвечу там, в режиме вопросов-ответов, если кому-то интересно. К тому же у нас будет отдельный вебинар, посвященный, не посвященный, а который выполнят сами сотрудники ЦУД Московского, они там вот прям вот расскажут, как они это каждый день делают. Потому что у нас все-таки взгляд немножко сбоку, да, хотя и изнутри мы тоже со всеми этим центрами работаем. Важный аспект, на котором хотел бы остановиться, вот следующий, видите, такой слайд, назвали его государственный маркетинг. В чем... Э, смысл а смысл в следующем что как только у вас появляется такой центр как только вы начинаете системно анализировать всю работу всей транспортной системы у вас есть как правило четкое научно обоснованное подкрепленное большим массивом данных знания о том что у вас происходит в городе с транспортом фактически на каждом перекрестке на каждом маршруте на каждой остановке это дает возможность городу достаточно четко формулировать свое мнение о том, как это должно развиваться. Потому что мы знаем, что есть там независимые сервисы, безусловно, там Яндекс Пробки, например, да, один из самых известных, и всякие разные другие. Ну вот, например, одна из мотиваций создания того же Московского центра, это как раз была задача проверки того, что рассказывает Яндекс про московские, там, ситуацию, да, и понимание собственное, независимо ни от кого. Это одна часть, ну а дальше, когда вы это знание имеете, вы так или иначе работаете, меняете систему, настраиваете, вам нужно достаточно понятно объяснять всем заинтересованным, ну в первую очередь населению, что у вас происходит, почему так меняется схема движения, почему тут изменяется маршрутная сеть, почему закрываются там левые повороты, меняются циклы светофоров и так далее. Да? Почему объяснять не просто, потому что я так захотел, а с цифрами. Там, с научным подходом, с обоснованием, с расчетами, с... вплоть до того, что, например, вот там в Германии, когда меняются какие-то серьезные вещи, там людям раздают брошюрки, что, ребят, вот мы так меняем маршрутную сеть, вы будете добираться в итоге быстрее, мы посчитали, даже если, на первый взгляд, это кажется там, нелогичным или сложным или, и так далее. Это очень важный момент. И а, вторая часть этого, как мы с вами понимаем, что сколько в городе жителей, столько и мнений, сколько водителей, и все каждый знает, знаете, как сделать лучше. Вот, поэтому обязательная часть, блок работы такого от центра планирования это работа налаживания обратной связи с населением. Причем, современные информационные технологии позволяют это сделать достаточно быстро, удобно, это создание всяких веб-порталов, это создание мобильных приложений, да, когда ты можешь, например, сфотографировать неработающий светофор и тут же его отправить э, двумя нажатиями, там, кнопок на смартфоне в центр планирования, где сидит отдельный отдел, который работает с этими, вещами, скажем так, сигналами, поступающими с мест, да, и могут э, организовывать, в том числе, оперативные, например, бригады по замене лампочки светофора, ну, опять я утрирую немножко. Это технология, то, что называется в Москве активный гражданин, да, когда, ну, собственно, как любой человек, работающий в бизнесе, это понимает, да, называется, ребята, помогите нам стать лучше, где мы должны, куда мы должны обращать внимание. И вот создание такого современного канала обмена информации это очень важная часть, она действительно дает возможность оперативно реагировать, и люди это видят, и это очень важная часть, там, я бы даже так сказал, политического процесса, политического такого маркетинга. Вот. То есть этот аспект действительно очень важен, и такие центры транспланирования они должны стремиться к такой максимальной открытости. Но мы это, собственно, и видим. Чем прозрачнее их работа, чем понятнее логика их решений, тем легче воспринимаются все изменения, которые происходят, даже если они иногда какие-то болезненные да, для кого-то. А немножко про организационную структуру подобного центра. Ну, она на самом деле какой-то единой нету, тут э, э, есть вариации на тему, но э, тем не менее есть общие вещи, которые я скажу. Это, вот, то, что ведь на слайде, это не догма, это там вот, можно было бы сбоку прислать что там многоточие, там, потому что подразделения, подгруппы, они плодятся в зависимости от э, жизнь, скажем диктует свои условия. Но важный момент какой? А базовая, базовая структура следует собственно из целей и задач центрального планирования. Группа работы с данными – это детекторы, это треки, ГЛОНАСС, GPS треки, там, да, Обработка их, верификация, подготовка для использования в процессе принятия решений. Да, группа далее все эти данные поступают в единую сущность, называемую там статическая или и динамическая трансформная модель, да, которая обрабатывает все эти данные, визуализирует, под геоподосновы, строит всевозможную называется умным словом BI, бизнес интеллигенс, да, собственно бизнес аналитику, многомерные анализы, да, собственно и эта же модель отвечает за разработку сценариев, моделирование сценариев, сравнение подготовку всяких аналитических отчетов и так далее. А дальше уже начинается функциональная группа, кто занимается общественным транспортом, парковочным пространством, осудом, светофорами, проектированием, схемами организма движения. Группа работы, вот, занимающаяся, скажем так, маркетингом а государственным, там, не придумали название отдела. Ну, вообще говоря, это вот, там, в Москве это делает пресс-служба. У них там есть информационное управление, которое и пресс резы выпускает и объясняет, и работает с, скажем так, замечаниями пользователей системы. Был вопрос, который мы решили осветить: какие люди там работают, какая должна быть подготовка специалистов для того, чтобы эффективно реализовывать функцию ЦТП. На самом деле, штука эта междисциплинарная, то есть -то единого образование нигде не готовят у нас так называемых транспортных инженеров. Ну, вот, э, в России, насколько я знаю, в СНГ ну, нет такой специальности транспортных инженеров. Здесь всегда небольшой уклон. Это либо там дорожник, либо организатор движения, либо это перевозки и так далее. По факту, по факту, конечно, организация дорожного движения, организация безопасности, надо было правильно сказать. Дорожное движение это базовая специальность, это там, люди там, 60% составляют с таким образованием, с такой подготовкой в центрах. Организация перевозок, да, конечно, геоинформатика, информационные технологии. Ну и такой, такой экономическая кибернетика, скажем так, когда мы говорим о макромоделировании территории. Тем более, моделирование на 3-5 лет, если такой среднесрочный, там, конечно, нужны экономисты и люди, скажем так, системной подготовкой в области экономики, социологии и так далее. Но в конечном итоге, коллеги, которые там работают, они за 2-3 года, собственно, обладевают так или иначе всеми этими сферами, всеми этими знаниями. Ну вот, мы тут примеры сайтов, не знаю, сколько хорошо это вам видно. Можете в интернете посмотреть, там сайт московского ЦОДД, про который мы будем делать отдельный вебинар, потому что ребята действительно очень далеко продвинулись. Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга, один из первых, наверное, в России, потому что в Петербурге, первая интернет территории СНГ появилась такая сущность, как государственная функционная система, транспортная модель Санкт-Петербурга. И от нее уже началось, собственно, все писать и расти в Питере. Ну, дальше Москва подключилась, но и другие регионы, они тоже, в общем-то, не отстают. Тюмень, Киров. Ну, вот коллеги сейчас более подробно расскажут. Собственно, наверное, вот я свое сообщение заканчиваю и передаю слово Николай, наверное, тебе, или передаю Михаилу Самсонову, да, нашему коллеге из Самары. Поэтому спасибо, пишите вопросы. Будем отвечать, так что спасибо сейчас большое. Михаил, если вы здесь, подключайтесь. Небольшие, скажем так, организационно-технические задачи, видимо, возникли. Мы специально просто пригласили уже специалистов, которые умеют и работают с данными системами, и как они реализуют то, о чем рассказал Владимир. Понятно, что это их опыт, это их мнение. Поэтому прошу, Михаил, если вы готовы, мы готовы вас слушать. Добрый день, уважаемые коллеги. Вроде бы мы победили все эти технические неполадки. В первую очередь хотелось поблагодарить компанию ⁇ Плюс за проведение данного вебинара и возможность рассказать о работе нашего центра. Муниципальное предприятие городского круга Самара ⁇ Пассажир-транссервис ⁇ или с недавнего времени переименована Центра организации дорожного движения город Самара, был создан в 1991 году. Основные направления работы предприятия ⁇ это в первую очередь диспетчеризация общественного транспорта, второе ⁇ это использование электронной транспортной модели, ну и в третьем в перспективе, у нашей глобальной такой перспективе, это построение интеллектуальной транспортной системы, включающей в том числе и автобус. Ежедневно центр организации дорожного движения города Самара отслеживает более 450 автобусов, 123 троллейбусов и 184 трамваев. ЦДС использует в работе программное обеспечение «АСУ Данная программа позволяет э, с применением датчиков ГЛОНАСС отслеживать движение пассажирского транспорта на маршруте, а также формировать отчеты о транспортной работе. А Второе и такое наиболее важное для нас это направление в работе центра – это применение электронной транспортной модели городского округа. Транспортная модель в первую очередь э, в Самаре используется для решения следующих задач: это транспортное планирование, расчеты по организации дорожного движения и работы по оптимизации перевозочного процесса. В качестве такой небольшой исторической э, такой справки, экскурса я расскажу о создании электронной транспортной модели в городе Самаре. А в, 1000, в 2011 году был заключен договор с нашими подрядчиками на создание электронной транспортной модели, по результатам выполнения которого в августе 2013 года мы получ... Был подписан акт передачи транспортной модели на предприятии. И в то же время был создан отдел транспортного моделирования. Далее, на своих экранах вы можете увидеть небольшую такую справку о наполнении транспортной модели. Что собой представляет транспортная модель города Самара? То есть это любая базовая модель любого города, то есть это узлы, отрезки, светофорные объекты, без которых мы так и не можем никуда, транспортные районы, индивидуальный транспорт, муниципальный транспорт, коммерческий транспорт. Сразу хочу сказать, что в Самаре существует некая проблема, это проблема существования как муниципального транспорта, который движется должен двигаться по расписанию и чем мы, собственно говоря, и занимаемся. И в то же время наличие коммерческого автобусных маршрутов, то есть грубо говоря, как это называется в народе, маршрутов. Данный вот вид транспорта общественного он менее изучен и сейчас город всеми какими-либо вот путями старается перейти на муниципальные маршруты и тем самым Создать вот эту единую сеть движения по расписанию. Далее мы перейдем к слайдам работы нашего центра в качестве решения вопросов как транспортного планирования, так и работы по вопросам решения организации дорожного движения. Например, вот на данном слайде, слайде вы видите выполненные нами работы по расчетам проекта реконструкции нашей основной транспортной магистрали. Это Московское шоссе. Чемпионату мира 2018 года планируется и в настоящее время уже производится глобальные работы по переустройству данной транспортной магистрали, в том числе с со строительством двухуровневых развязок, дорог дублеров и так далее. На этом проекте мы рассчитывали его на транспортной модели, давали рекомендации проектировщикам, активно участвовали в создании этого проекта, разработки. Далее на этом слайде вы можете увидеть работу другому. Ключи, неком это работа с, на микроуровне, работа в программном комплексе ПТВ ВИСИМ, э, моделирование транспортного процесса на каком-то отдельном взятом перекрестке, то есть видите, что здесь э, по проекту мы переносим некий нерегулируемый пешеходный переход, который находится около оживленного места, то есть там школа, и предлагаем строительство полноценного пересечения со строительством переходно скоростных полос и так далее. Тем самым мы предлагаем повысить безопасность дорожного движения и обосновываем данные решения с использованием транспортной модели и На следующем слайде вы опять же видите использование как бы, стратегических вопросов транспортного планирования, это вопрос опять же строительства одного из ключевых пересечений нашего города, которое данное пересечение опять же не построено и в настоящее время ведется очень оживленная дискуссии по поводу каким же образом его нужно построить. Мы произвели собственные расчеты, привели некие заключение, дали свою точку зрения как э, независимого центра. Ну, в настоящее время ожидаем э, некого решения по данному вопросу. Ну, подходя к концу нашего, моей, моей части презентации, хотелось бы вообще рассказать о том, э, где она и транспортная модель Самары используется наиболее тесно, с кем мы работаем. А транспортная модель Самары сейчас мы используем непосредственно в собственной работе и в работе с Департаментом транспорта, как вышестоящей инстанции нашей. И также мы очень тесно работаем с ГИБД по Самарской области, также в решении вопросов по организации движения в городе. В перспективе мы, конечно, хотим, чтобы транспортная модель применялась и для э, департамента строительства и архитектуры, департамента, департамента благоустройства и экологии, министерства транспорта автомобильных дорог, органов ГИБДД различных уровней. Ну и на этом, наверное, я свой краткий экскурс по работе нашего центра завершу. Если у кого-то какие-то вопросы по работе транспортной модели будут возникать, я, конечно же, с радостью отвечу на них в сообщениях, в вопросах. Так что всем спасибо и передаем слово дальше. Спасибо за внимание. Закрыть свою презентацию, как мы договаривались, для того, чтобы... Лариса, прошу вас. Так. Добрый день, уважаемые коллеги. Так, все ли есть у вас на экранах? Так, ну я постараюсь не повторяться, потому что уже много было сказано. Я расскажу о работе нашего предприятия. Называется правильно муниципальное, предпри... муниципальное бюджетное учреждение Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта. Мы находимся в непосредственном подчинении тран... транспортов транспортному отделу администрации города Кирова. И наша основная задача — это контроль выполнения муниципальных контрактов на перевозку пассажиров транспортом общего пользования. Значит, как по количеству объема транспортной работы, так и по качеству выполнения этой работы. То есть это регулярность, это нарекание пассажиров, работа с жалобами и то, что уже здесь говорилось, это обратная связь. Но контрольная функция — это наша традиционная функция, Значит, на следующем слайде вы видите функции, которые мы выполняем. Значит, наша традиционная функция это диспетчеризация, оперативное управление, которое мы осуществляем с помощью мониторинга работы транспорта в режиме реального времени. Мы сейчас используем нашу разработку: это система слежения навигатор. С... В конце 2008 года все 100% подбежного состава общественного транспорта города Кирова были оборудованы ГЛОНАСС GPS-навигаторами, поэтому мы значит, вот, выполняем такие работы не только для общественного транспорта, но и для сторонних заказчиков, то есть вот, мониторинг и диспетчеризация. Что касается контрольной функции, это тоже наша традиционная функция — Ежедневно, еженедельно, ежемесячно на стол транспортного отдела администрации и перевозчиков ложатся определенные отчеты о, фактическом, о фактической работе общественного транспорта. То есть мы контролируем регулярность выполнения рейсов, количество транспортной работы, прохождение остановок, работаем с жалобами пассажиров. Ну и так далее. То есть осуществляем функции контроля со стороны заказчика на выполнение муниципальных контрактов на перевозку пассажиров. Поскольку вот мы реализовали с 1 сентября 2012 года у нас внедрена система безналичной оплаты проезда по транспортным картам, то на сегодняшний день мы владеем всей полнотой информации о пассажиропотоке на общественном транспорте. То есть какие категории пассажиров ездят, как часто используется одна транспортная карта, то есть один пассажир, какими маршрутами он пользуется, как часто, в какое время и так далее. То есть вот информационная функция у нас реализуется через владением данными о пассажиропотоке, о всех категориях пассажиров. Кроме того, у нас имеется сайт, где в свободном доступе мы предлагаем мониторинг работы маршрутов общественного транспорта, предоставлено расписание работы общественного транспорта и осуществляется прогноз подхода общественного транспорта, любых маршрутов к остановке. Это в свободном доступе, любой пассажир может посмотреть, и это позволяет пассажирам заблаговременно планировать свои маршруты, ну и всем заинтересованным пользователям, в том числе и водителям. Таким образом, да, кроме того, что мы осуществляем диспенсеризацию, контроль, информационную поддержку. В 2014 году был закуплен комплект программного обеспечения VISUM, и теперь мы осуществляем еще и функцию прогнозирования. Планированием мы и раньше занимались, это касалось расписания движения общественного транспорта, а сейчас еще и имеется возможность прогнозирования пассажиропотоков с помощью вот построенной в 2014 году транспортной модели. Каким образом более конкретно, более подробно мы реализуем эти функции? Ну, на сегодняшний день, поскольку ЦДС аккумулирует в себе всю необходимую информацию для поддержания управленческих решений в сфере общественного транспорта, мы имеем в своем штате квалифицированных специалистов. У нас есть IT-отдел, у нас есть отдел диспетч... диспетчерский отдел, есть инженеры-аналитики, специалисты по оборудованию и соответствующий инструментарий mm -hmm. Что-то более подробно по этому инструментарию. Mm -hmm обзоров наиболее значимых наших проектов. Как я уже говорила, наша собственная разработка ⁇ это навигационный комплекс GLONASS GPS-слежение ⁇ Навигатор ⁇ Он до сих пор успешно используется, и как раз вот все отчеты о деятельности транспорта, о фактической работе, мы... Реализуем именно в этом комплексе. То, что есть на нашем сайте в открытом доступе, то есть система мониторинга общественного транспорта, вы видите на слайде картинку, то есть в режиме реального времени мы всегда видим, где находится автобус, какой это автобус, его номер, скорости прохождения. И вы видите здесь картинку, о прогнозе подхода любого маршрута к остановке общественного транспорта. Кроме того, нажав на соответствующий маршрут, мы можем его посмотреть на карте. Это очень удобно для пассажиров и для всех пользователей этой системы. Далее немножечко о автоматизированной системе учета оплаты проезда по транспортной карте. Вы здесь видите схему действия. Действия этой системы и основные эффекты от его внедрения, внедрения этой системы. То есть, конечно, это прежде всего то, что мы ощутили при построении транспортной модели, это экономия затрат по сбору информации о пассажиропотоке. Это, конечно же, еще один из основных эффектов этой системы. Это возможность формировать различные отчеты о перевезенных пассажиров различных льготных категорий по различным маршрутам общественного транспорта, по перевозчикам, по количеству поездок по одной транспортной карте и так далее. Это помогает нам реализовывать свою маркетинговую деятельность и, конечно же, позволяет планировать расходование бюджетных средств и экономить бюджетные средства, потому что мы точно знаем количество льгот, различных категорий льгот. Поэтому вот один из эффектов — это как раз сокращение расходов бюджетов различного уровня. И, конечно же, это возможность реализации различных тарифов, в том числе у нас сейчас уже реализованы тарифы, в зависимости от расстояния на пригородных маршрутов. Ну и кроме того, сейчас мы уже подключили к нашей транспортной карте дополнительные услуги, такие как школьное питание, и будем развивать это направление. То есть дальше мы к этой карте можем подключить и оплату за парковки, ну и прочие какие-то социальные транспортные услуги. Ну и, конечно, один из крупных эффектов от внедрения безналичной системы оплаты проезда — это э, такой негативный эффект, как э, недобросовестное поведение кондукторов. Э, ну и, кроме того, конечно же, снижение расходов на реализацию билетной продукции. Так, здесь вот на слайде как раз приведены основные направления. То есть мы внедрили автоматизированную систему учета и оплаты проезда как в городе Кирове, так и в Кировской области. И действует успешно система контроля доступа детей в школу и система оплаты школьного питания. Вот если немножечко поподробнее, это нарисовано на следующем слайде. То есть с помощью транспортной карты школьник не только оплачивает проезд на общественном транспорте, но и транспортная карта является ключом для входа в школу. Школьники расплачиваются с помощью этой карты за питание. Родители получают информацию и о входе школьника в школу, о выходе. могут видеть маршруты передвижения школьника, ну и, конечно же, контролируют расходы, школьника и его рацион питания. Это очень удобно. СМС-оповещение поступает на телефон, и кроме того существует личный кабинет, где можно посмотреть, когда ребенок вошел в школу, что он ел на завтрак, ну, и сколько это стоит. Кроме того, значит, эффект и для комбината питания в том, что он может списывать по этим данным продукты. Следующий наш, следующий наш крупный проект — это «Умная остановка». То есть по плану в городе Кирове 10, остановок, 10 остановочных павильонов должно быть оборудовано табло «Умная остановка», куда транслируются как раз данные о прогнозе прибытия различных маршрутов общественного транспорта к этой остановке. Вот вы видите на фотографиях семистрочное табло различного вида. На сегодняшний день у нас оборудовано уже пять остановок. Это такие остановки, как центр города, театральная площадь, наиболее оживленные остановки у железнодорожного вокзала, у центрального универмага. Ну и эта работа продолжается. Причем он на, в группе... CDS в сети ВКонтакте мы проводили опрос, и у себя на сайте проводили опрос среди пассажиров, какую бы остановку они хотели вот видеть, на какой остановке они хотели бы видеть вот это табло. И, соответственно, следующее табло вот у нас как раз устанавливается на остановке, которая победила в голосовании. Кроме того, павильоны остановок у нас сейчас оборудуются табличками с QR-кодами. Это совместный проект администрации города, городской думы, молодежного правительства и нашей организации. То есть после считывания на телефон или на планшет QR-кода вы сразу же адресуетесь на страничку с прогнозом прибытия транспорта именно к этой остановке. Следующий крупный проект ЦДС ⁇ это построение транспортной модели города Кирова. Ну, надо сказать, что мы еще только в начале пути. Транспортная модель начала строиться в 2014 году. Как я уже говорила, мы широко использовали те данные, которыми мы располагаем, а именно благодаря внедрённой системе оплаты, оплаты проезда по транспортным картам, которая нам позволила сэкономить значительные затраты на обследование. Кроме того, мы проводили опросы с помощью нашего сайта о передвижениях, изучали подвижность. Население. Ну и основная задача, которая ставилась при построении транспортной модели, это прежде всего моделирование общественного транспорта, поскольку это как раз наш профиль, мы с этого начали. Но надо сказать, что 100% маршрутов у нас это муниципальные маршруты, осуществляют обслуживание как частные, так и муниципальные перевозчики, но все маршруты внесены в реестр, и нелегальных перевозок у нас практически нет. Стараемся, по крайней мере, чтобы этого не было. Почему? Потому что, ну, Прежде всего, мы призваны защищать интересы граждан, то есть предоставить им всю полноту информации и о расписании движения, и о маршрутах движения. И, кроме того, мы контролируем выполнение этих маршрутов, особенно в вечернее время. А сами понимаете, маршруты, за, которых, за которыми не следят, это ну, город гарантировать перевозку под таким маршрутом не может. Так вот, в 2014 году был выполнен проект оптимизации маршрутной сети уже с использованием транспортной модели города Кирова. И ставилась задача снижения общих затрат на перевозку пассажиров, как со стороны пассажиров, то есть это сокращение общих затрат времени на перемещение, так и со стороны перевозчиков, то есть Снижение затрат заключалось в поиске оптимального количества транспортных средств на маршруте и их вместимости. Вот на тот момент, ну и сейчас, одна из острых проблем города Кирова это нехватка подвижного состава пассажирского транспорта. Располагаемого подвижного состава не хватало для того, чтобы закрыть все плановые выезды по расписаниям. А с другой стороны, как мы, просчитали в городе Кирове достаточно высокий маршрутный коэффициент, который характеризует степень дублирования маршрутов. Он вот у нас 4,68 был на момент оптимизации. То есть задача состояла в том, чтобы перераспределить располагаемый подвижной состав по маршрутам более рациональным образом. В результате мы просчитали несколько альтернативных вариантов изменения маршрутной сети и выбрали предложение по отмене одного троллейбусного, двух автобусных маршрутов и изменению одного троллейбусного и трех автобусных маршрутов. Значит, вот вы видите на слайде размеры нашей транспортной модели. Конечно, это было на момент вот окончания нашего проекта. Сейчас кое-чего уже увеличилось и количество отрезков, и узлов, примыканий, естественно. Ну вот на слайде также вы видите показатели качества нашей модели. То есть мы где-то средняя относительная ошибка около 18-20%. То есть мы достаточно ну, достаточная точность этой модели была обеспечена. И в результате оптимизации, в результате вот этих вот изменений, мы не только достигли высвобождения 43 единиц подвижного состава, которые были частично распределены по другим уже действующим маршрутам, но и достигли определенных показателей в снижении времени, затрачиваемых пассажирами на но Общее время поездок, если считать реализацию всех поездок на общественном транспорте всеми пассажирами, общее время поездок сократилось на 4225 часов. Если в расчете на одну поездку сокращение составляло 1,23 минуты. Но вот чтобы представить для сравнения, за это время за 1,23 автобус у нас может проходить один перегон. Со стороны перевозчиков также отмечалось сокращение затрат прежде всего за счет сокращения пробегов, за счет снижения дублирования маршрутов и сокращения расхода ГСМ. Но мы только начали эту работу. Мы находимся в начале пути в области моделирования. Город Киров сейчас развивается, строятся новые районы активно, и поэтому основная проблема сейчас это поддержание модели в актуальном состоянии и использование ее для изменения маршрутов пассажирского транспорта. То есть у нас после оптимизации маршрутов проекту оказалось так что вот эти отмененные маршруты они были привычны для определенной категории пассажиров ну и конечно это может быть было оптимально с точки зрения перемещений сокращения но не оптимально с точки зрения привычек и поэтому были предприняты были пересмотрены некоторые маршруты и вот как раз схема маршрута тоже просчитывалась на модели транспорта. Периодически производится корректировка данных о дислокации источников и целей перемещений. Проводится исследование о... Перераспределению пассажиропотока по маршрутам, то есть, вот это данные о динамике изменения пассажиропотока в связи с изменением маршрутов тоже нами контролируются и анализируются. Вот в основном сейчас модель используется для планирования и прогнозирования пассажиропотоков потоков на общественном транспорте в дальнейшем конечно мы хотим использовать ее и для экспертизы строительных проектов дорожных проектов и для внедрения парковок вот спасибо за внимание пожалуйста ваши вопросы я Думаю, что можно уже подготов... подготовленные вопросы <laughs> привести, скажем так, в реестр и писать нам в основной чат. Так, секундочку, надо его... Так, Все, теперь чат мы полностью, по-моему, сделали. Поэтому давайте так, мы, как обычно, берем небольшой тайм-аут минуту где-то примерно, да, для того, чтобы получить некий там массив, объем, да, вопросов и, соответственно, после этого будем уже дополнительно комментировать. Пишите, будем рады.